Американские санкции настигли группу ГАЗ. Впервые Минфин США пригрозил отечественному автопроизводителю ограничениями четыре года назад. Но после этого регулятор неоднократно выдавал отсрочки, последняя из которых закончилась 25 мая. Введенный пакет ограничений требует прекращения любых финансовых сделок и с самой компанией, и с дочерними предприятиями. В самом простом приближении ситуация выглядит так. Чтобы оградить собственный бизнес от санкционного давления, глобальные поставщики теперь должны полностью отказаться от отгрузок любой продукции группе ГАЗ. Впрочем, за последние четыре года предприятие успело сформировать целую когорту альтернативных поставщиков. Так что упаднических настроений в Нижнем Новгороде нет, а пул российских, китайских и турецких партнеров продолжает расширяться. Как известно, важным арендатором газовских площадей оставался Volkswagen. На мощностях горьковского автозавода выпускались лифтбеки Шкода Рапид, а также несколько кроссоверов – Volkswagen Taos, плюс Шкоды Корок и Кодиак. И сразу после того, как штатовский Минфин снял санкции с многолетней паузы, из московских офисов Volkswagen и Шкоды собственникам и директорам дилерских центров пришли одинаковые письма. Сообщаем вам, что с апреля 2018 года продолжение производства на автомобильном заводе группы «ГАЗ» в Нижнем Новгороде зависит от генеральной лицензии, выдаваемой соответствующим ведомством США, управлением по контролю за зарубежными активами. Генеральная лицензия 15L позволяет Volkswagen Group Rus завершить операционную деятельность в Нижнем Новгороде до 25 мая 2022 года. Проще говоря, немецкая компания, опасаясь санкций, не планирует запускать нижегородский конвейер, остановившийся 3 марта. А вот совсем бросать или отдавать государству Калужский завод европейские боссы, похоже, не хотят. У Volkswagen Group Rus имеется собственный завод в Калуге. Volkswagen Group Rus приостановил производство в России до дальнейших распоряжений. Мы постоянно следим за изменением текущей ситуации. В связи с высоким общим уровнем неопределенности, мы не можем предсказать дату возврата к обычному режиму производства в России и планировать производство на 2022 год. Что-то новое мы можем узнать на следующей неделе, когда Volkswagen проведет большую онлайн-встречу со своими российскими дилерами.